Казанский федеральный университет подписал соглашение об установлении долгосрочных партнерских отношений с Международным финансовым центром Астана. Наша задача как инфраструктурных таких организаций оказать вовремя поддержку инновационным, Решением. Само не пройдет. Последствия перенесенной коронавирусной инфекции могут остаться на всю жизнь. Насколько безопасна и эффективна вакцинация? И спутник В, и другие вакцины, они как минимум на 90% эффективны и против новых штаммов. Кому выгодно слияние двух крупнейших нефтегазохимических компаний России и как такая монополия отразится на внутреннем рынке?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 Всем привет! В эфире универ Ньюса в студии Мария Журавлева. В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась встреча премьер-министра Кыргызской Республики Улубека Марипова с представителями деловых кругов. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.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 фильм под названием ⁇ откуда берутся деньги ⁇ Очень символично, что мы этот фильм показываем именно в Институте управления экономики и финансов. И будет очень интересно получить, услышать мнение будущих профессионалов.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 На базе «Сибург Холдинг будет создана компания, в которой действующие акционеры АОТАИФ получат 15%. В замену они передадут новой компании контрольный пакет акций Таифа. 50% плюс одна акция. Наш студенческое сообщество интересует эту тему, безусловно. Во-первых, генеральный директор АО «Таифа» Руслан Шагабудинов, выпускник юридического факультета Казанского федерального университета. Во-вторых, группа компании Таиф представляет собой крупнейшее предприятие в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслях Татарстана. А значит, это большое количество рабочих мест для наших студентов и выпускников в этой области.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 Есть те, кто считает сделку необходимой для Таифа, потому что в противном случае компанию бождала стагнация. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в свою очередь отметил, что после объединения в ближайшие 3-4 года объемы производства с Нефтехима и Казань Оргсинтеза должны вырасти в два раза, а значит больше рабочих мест, больше финансов будет поступать в Республику, что существенно может сказаться на экономике в положительном ключе. Илья Андреев, Ленардо Довлесьяров, Универньюс.